Добрый день, друзья! Видеофантазия выражает благодарность подписчикам канала и спешит поздравить всех со знаменательным событием. 25 сентября 2019 года на наш канал писался десятитысячный подписчик. Это наше общее достижение. Спасибо всем, кто покорил с нами этот рубеж. Надеемся, что наша дружба со временем будет только мы постараемся, чтобы канал «Видеофантазии» стал еще интереснее и полезнее. А вы, наши уважаемые подписчики и гости канала, поможете нам своими комментариями и отзывами. Вместе мы с Здесь пропадают корабли и самолеты. Американские ученые утверждают, что тайна Бермудского треугольника раскрыта. Бермуды считаются одним из самых неблагополучных мест на океанских просторах Земли. Издавна здесь пропадали корабли, а затем и самолеты. Скептики вполне резонно заявляют, что Дьявольский треугольник опасен по вполне земным причинам. Навигация в районе очень сложна. Здесь много отмелей, а штормы и циклоны зарождаются моментально и губят летчиков и моряков. Однако логика логикой, но как объяснить то, что именно здесь пропадает больше кораблей и самолетов, чем в любой другой части мирового океана? Группа американских метеорологов провела исследование, чтобы одним махом закрыть таинственную историю Бермудского треугольника. Ученые утверждают, будто проблема решена. Давайте попробуем разобраться немного подробнее. Метеоролог Стив Миллер из Университета штата Колорадо почти десяток лет потратил на изучение погодных условий в зоне Бермудского треугольника. Совместно со специалистами местной береговой охраны, Миллер выработал довольно смелую теорию. Ученый предположил, что опасность району придает некой воздушной аномалии, и собрал собственную группу, чтобы проверить свои логические выкладки полевыми исследованиями. На мысль искать воздушную аномалию Стива Миллера натолкнул тщательный анализ в спутниковых снимках местности. Современная оптика позволила сделать максимальное увеличение. Метеоролог разглядел над аномальной зоной странные облака строгой шестиугольной формы. Такую странную форму помогает принять облакам сам Атлантический океан. Теплая вода сотмилли испаряется в холодный воздух, создавая своеобразный каркас. Шестиугольные облака, по мнению Миллера, некоторое время дрейфуют над Бермудским треугольником. Затем облака взрываются, формируя мощные потоки воздуха. Вот эти-то потоки и есть та самая аномальная причина гибели десятков самолетов и кораблей. От взрыва мощный порыв ветра спускается вниз к океану. Взаимодействие атмосферных волн приводит к образованию сильнейшей турбулентности, выбраться из которой у человеческой техники нет никакой возможности. Если порыв ветра будет достаточно силен, он может ударить о поверхность океана и вызвать огромную волну высотой до 40 метров. Кроме этого, от мощного удара потоков воздуха о поверхность воды Образуется гигантская воронка, которая может быстро поглотить корабль или самолет. Команда Миллера повстречалась с такой волной в открытом океане, которая, по счастью, прошла стороной. Это опасное приключение стало еще одним фактом, серьезно подтверждающим теорию исследователей о воздушных бомбах. Версий, раскрывающих тайну Пермудского треугольника, с каждым годом становится все больше и больше. И в отличие от гипотез начала века, современные кажутся куда более правдоподобными. Но ни одна из них пока не считается единственно верной. Также остаются загадкой случаи, когда в этом районе Атлантического океана находили исправные неповрежденные корабли без людей на борту. У нас для вас есть еще много интересного и полезного. Всего-то. Надо подписаться на наш канал.